и я думаю, в принципе, города и даже страны для нас значения иметь не будут. Угу. Пермь, Санкт-Петербург. Украина, хорошо, прекрасно. Угу. Подмосковье. Вот, Подмосковье, я думаю, можно будет добраться до нашего первого такого мероприятия. Москва. Хорошо. Самарканд.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 которые играют под гитару на акустике. Если есть группа да, интересная, то это будет еще лучше. А после 24-го будет еще один брифинг, ну, то есть будет еще а, подобная встреча. И там уже мы распишем, как могут другие города организовывать подобные уже мероприятия и а, подключаться к нашему такому большому марафону.